Доброго времени суток, меня зовут Анна. Давайте сегодня выясним, что такое черный приворот, в частности, приворот на крови и как он работает. Определение приворота в целом ⁇ это энергоинформационное воздействие на человека с целью подавления его воли и подчинения другому человеку в большей или меньшей степени. Почему везде говорят или пишут по-разному, что есть привороты без последствий, так называемые белые, и есть черные, которые страшные и ужасно, и кара небесная непременно постигнет вас. Ну и дальше понятное дело, призыв обратиться к профессионалу. Я думаю, тут, в общем-то, все понятно, в чем дело если уже классифицировать привороты, то скорее это можно было бы назвать тяжелые и легкие. И будет вам что-то за это или нет, зависит от следующего. Во-первых, это как вы лично воспринимаете сие деяния. То есть если вы осознанно либо подсознательно испытываете чувство вины еще до начала ритуала, то, конечно, не стоит как бы ничего начинать даже делать, потому что с таким подходом уже можно сказать, что обратка так называемая вместе с бумерангом и еще непонятно чем в лице кары небесной уже в ожидании всего момента, во-вторых, существует такое понятие, как человек по судьбе, родственные души. Таких людей в вашей жизни может быть много. Это не единственный один-единственный человек. Один-единственный тоже есть, это ваше близнецовое план. но об этом потом. Так вот, если вы делаете приворот на человека, который вам по судьбе, то тогда, в принципе, вам ничего не будет. Ну, если вы делаете приворот, если человек нерешительный, не хватает смелости, боится брать на себя ответственность какую-либо, боится начинать новый этап в своей жизни, то, в принципе, сделав приворот, вы как бы спровоцируйте его совершить этот шаг, и возврата, обратки никакой вам за это не будет, потому что вы не нарушаете естественный ход событий, а лишь выбираете один из вариантов, ваших же вариантов. Но если вы пытаетесь привязать себе человека, который не испытывает и никогда не испытывал к вам никаких чувств, yeah. или же если ваш... Совместный кармический урок уже отработан, но вы не хотите отпускать эту ситуацию. И тут не важно, есть у вас общие дети или нет. В таких случаях, что может быть, это высшие силы начнут вам в ускоренном темпе очень сильно усложнять жизнь. Чтобы вывести вас и остальных людей, задействованных в этой ситуации. Потому что, когда вы что-то делаете, это влияет и на... Других людей тоже в вашем окружении, потом на людей в окружении тех людей ну, и так далее. А вот, поэтому э, из такой ситуации высшие силы вас как бы начинают выводить, очень э, усложняя жизнь. То есть сначала что-то такое не очень страшное, но потом по мере поступления зависит от того, поймете вы, что происходит, э, либо нет. Если нет, то значит... Э, как бы проблема усложняется в следующий, в следующий раз, потому что это уже считается как бы нарушением. Поэтому прежде чем делать, разберитесь в себе, вы действительно любите этого человека и готовы провести с ним всю свою жизнь, этого человека, которого вы хотите привязать себе, приворожить. Когда вы об этом думаете, какие чувства вы при этом испытываете, представьте себе вашу совместную жизнь, ну, представьте, как вы живете вместе, представьте быт. И если у вас возникает какое-то непонятное чувство дискомфорта, то, скорее всего, это не ваш человек. Что произойдет, если вам все-таки удастся каким-либо из способов привязать, приворожить все человека – Происходит следующее. Люди с развитой силой воли будут неосознанно сопротивляться. То есть э, такой человек будет чувствовать постоянный дискомфорт, особенно в вашем присутствии. И почувствует... Э, сейчас, минуточку. И, да, да, он будет чувствовать дискомфорт в вашем в присутствии, особенно в вашем присутствии, почувствует он, что что-то не так довольно быстро, потому что у людей с сильной волей существуют определенные жизненные устои. Правильные они, либо неправильные, не это сейчас имеет значение, а то, что они существуют. И вот когда такой человек начнет чувствовать в себе резкие перемены и не в лучшую сторону, то он сразу поймет, что что-то здесь не так, что-то неправильно. Такое чувство, э как необъяснимое притяжение приворожившему, начинает граничить с подсознательным сопротивлением ему. То есть у человека начинается конфликт с самим собой, он испытывает противоречивые чувства, то есть... Э Физически он хочет только вас и вас и никого больше, в то же время испытывая к вам чувство ненависти. И он э, начнет бороться искать причину, потому что для него такое как бы, положение вещей неприемлемо и чувствуется, он опр сможет определить это э, сразу. А духовно развитый человек очень быстро поймет, в чем, в чем дело, и, в принципе, без посторонней помощи сможет сам прекратить воздействие. Другие могут начать себя вести крайне агрессивно, начать унижать, оскорблять. В любом случае, хорошо это не заканчивается, и по естественным законам Вселенной откат в этом случае неминуем, потому что вы нарушаете траекторию пути не только вашу и этого человека, которого приворожили, но и других людей, с которыми должны произойти судьбоносные встречи, ну и так далее. И как, так сказать, что будет с тем, кто встал поперек дороги самой Вселенной? Да, вот, но проблема еще в том, что не за такие вот вещи отвечать могут ваши дети. И зависит от того, что конкретно происходило, как происходило, это может переходить через на несколько поколений. Просто постарайтесь понять, что это не любовь. Ну, не бывает любовь, вот такой, когда нужно силком прям тащить кого-то куда-то, понимаете, Но ну, не бывает. И не подавайтесь сиюминутной страсти, приворот вы всегда успеете сделать, а вот расплачиваться, если что, вдруг, так вот это уже, да, это уже э, очень большая проблема. А что касается черных ритуалов, ритуалов на крови, это, понятно, черная магия, черная магия не прощает ошибок. Кровь — это информационная матрица человека. То есть, совершая такой ритуал, вы меняете или ускоряете программу человека. Это всегда стресс. Дальше любой приворот блокирует в первую очередь вторую и третью чакры. То есть, воздействует на волю человека и создает... Сексуальную привязку. Но если приворот основывается исключительно на сексуальной привязке, то последствия действительно разрушительные и для того, кто привораживал, ну и, соответственно, для самого привораживаемого. Разрушительные. в каком смысле? Скорее в плане физического здоровья и психики, потому что... Это наносит вред энергоинформационному полю человека, искажает его, и человек перестает получать необходимую жизненную энергию в нужном количестве. Нарушается равновесие, баланс, нарушается баланс. Где-то становится очень много энергии, а куда-то она вообще перестает поступать. Отсюда может происходить и агрессия, опять-таки различные психозы, психи, а затем всякие болячки, всякие зависимости, в итоге ненависть, опять-таки. Поэтому смотрите внимательно, какие слова вы произносите в заговорах, это не просто что-то такое вот непонятно, пустое. То есть вы должны понимать смысл того, что вы произносите, ну и какие действия совершаете. И в завершении, если вы уже точно решили совершить магические действия, причем любого характера, то никогда нельзя сомневаться в собственных силах и возможностях. У вас не должно быть ни тени сомнения в том, что ваше действие приведет к требуемому результату. Совершая приворот, например, вы отдаете часть своей энергии, направляете ее на нужную вам цель толкая энергию нужного вам человека в заданном направлении. И если сюда начнет вплетаться энергия ваших сомнений, то вместо решительного продвижения к вам человек начнет испытывать сомнения в отношении своих к вам чувств. Просто не дойдет до вас. Поэтому помните, уверенность в себе ⁇ это 80% успеха. Ну вот и все на сегодня. Всем удачи. Пока.